Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем внедорожник Alcor. В набор входит наждачка, подробная инструкция и 71 деталь конструктора. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Этот внедорожник мы легко соберем без клея. Обращаем внимание на метки и расположение деталей. Остальные четыре колеса собираем по аналогии. С остальными колесами делаем то же самое. Готово! У собранной модели вращаются колеса. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Лемма Пока-пока!